Здарова, бандиты и бандитки, а также их родители, с вами снова Бобруха, и сегодня я хочу с вами поделиться тем, что я увидел за два с года в данной игре, я видел и баги, и физы, и лаги, но такого за два с половиной года... Отвечал, не видел, не слышал. Я слышал выражение ботолобби, но я не знал, что оно настолько бывает в ботолобби. В общем, смотрите видос до конца, пишите свое мнение в комментариях, не забудьте прожать лайкос. Ну а если ты здесь новенький, обязательно подпишись.